Всем привет! В этом видео мы поговорим о построении уровней при помощи индикаторов Big Trades, Stake It in Balance и Speed of Trade в платформе ATAS. Для прибыльного трейдинга очень важно знать три вещи. Где уровень входа в позицию, где уровень выхода из позиции и уровень ограничения возможных потерь. Сегодня мы раскроем тему поиска уровней в двух частях. В первой части видео будет теория, мы кратко обсудим для чего нужны эти индикаторы, как они работают и как их настроить. Особенно нетерпеливые трейдеры могут сразу переходить ко второй части видео. В ней будет практика, там мы разберем реальные примеры на фьючерсах московской биржи. Итак, что же такое уровни и чем они важны? Уровни – это те цены, которые привлекательны для большого количества трейдеров. Возможно, именно эти цены трейдеры считали справедливыми, или же именно на этих уровнях размещали свои ордера. Если на нескольких ценовых уровнях подряд торгуется большой объем, то цена, как правило, тормозит на этих уровнях и тестирует их. А значит, эти уровни можно рассматривать как для поиска точки входа, так и для выхода из своей сделки. Перейдем к первому индикатору Big Trades. Что он показывает? Уровни, на которых прошли крупные рыночные покупки или продажи. Для начинающих трейдеров есть автофильтр. Хотя индикатор корректно работает и без ручного вмешательства, продвинутые трейдеры могут настроить фильтр максимального и минимального объема самостоятельно. Индикатор работает на любых графиках, так как берет всю информацию из ленты принтов. Следующий индикатор, который мы будем рассматривать в данном видео – Staked Imbalance. Он показывает уровни, на которых агрессивных покупателей или продавцов было в несколько раз больше. Вы просто настраиваете процент превышения одной стороны над другой и количество уровней цены, на которых будут считаться такие дисбалансы. Для каждого инструмента настройки разные и подобрать их эффективнее всего опытным путем. Настройки достаточно простые, вы сейчас их видите на своих экранах. Индикатор также работает на любых графиках, но в зависимости от таймфрейма такие уровни могут выступать либо более краткосрочными, либо более долгосрочными. И третий индикатор, который мы рассмотрим в видео, называется Speed of Tape. Он показывает уровни цены, на которых скорость и количество сделок в ленте принтов увеличивалась или уменьшалась. Название индикатора так и переводится – скорость ленты. Сделки в ленте print.o проходят очень быстро, но на некоторых уровнях цены сделок проходит больше, например, потому что могут срабатывать отложенные ордера. В этом индикаторе также есть автофильтр. Для более опытных трейдеров есть возможность выбрать тип расчетов и фильтрацию. Например, индикатор может показать те бары, в которых за несколько секунд прошло очень много либо продаж, либо покупок. Индикатор будет лучше работать на тех графиках, которые будут достаточно быстро меняться. Это могут быть короткие временные диапазоны, range графики с небольшими значениями или тиковые графики. Мы коротко рассмотрели настройки всех трех индикаторов. Если вы захотите ознакомиться с настройками более детально, вы можете перейти по ссылкам в описании на видеоинструкции. А теперь перейдем к практической части. Проведем анализ одной торговой сессии последовательно используя три индикатора на фьючерсе на индекс РТС который торгуется на московской бирже начнем с индикатора big trades с фьючерсом на индекс РТС мы будем работать на тиковом графике такой тип графика не привязан ко времени а новый бар строится как пройдет определенное количество тиков в нашем случае это 800 тиков мы используем автофильтр. Наиболее значимые уровни торговой сессии обозначили горизонтальными черными линиями, которые вы видите на графике на своих экранах. Индикатор BigTrades выделяет на графике свечи, в которых прошли крупные рыночные покупки или продажи. В первой свече торговой сессии прошли крупные покупки. Мы не стали выделять этот уровень, потому что прохождение крупных объемов на открытии торгов стандартное явление на этом рынке. После небольшой коррекции в точке 1 на рынок зашли покупатели и цена выросла. И в точке 2 остальные трейдеры проснулись и решили покупать потому что цена растет. Мы нарисовали здесь уровень. Эти трейдеры попали в ловушку и скорее всего закрывали свои позиции в районе точки 3. Цена не опустилась ниже уровня входа покупателей в точке 1. Именно для наблюдения за реакцией цены мы и строили эти уровни. В точке 4 на нашем верхнем уровне продавцы попытались протолкнуть цену вниз, но безуспешно. А в точке 5 мы снова видим покупателей на первом выделенном уровне. Цена ушла слегка ниже него, но покупатели защитили этот уровень и быстро развернулись. В данном примере с помощью индикатора BigTrades мы обозначили для себя два интересных уровня для входа в рынок в самом начале торговой сессии. Работать с этими уровнями можно было в течение всего дня. Далее перейдем к поиску уровней с индикатором Staked Imbalance. Посмотрим на ту же торговую сессию, но под другим углом. Этот индикатор показывает не крупные покупки или продажи, а существенное превышение рыночных ордеров одной из сторон в процентном соотношении. Под существенным превышением мы подразумеваем от 200% до 400%. Очень характерно, что некоторые уровни цены в начале торговой сессии совпадают и для индикатора Big Trades, и для Staked Imbalance. Значимость совпадающих уровней выше. Это происходит потому, что крупные сделки в ленте принтов, которые показывают Big Trades, зачастую приводят к этому дисбалансу. В точке 1 мы снова видим попавших в ловушку трейдеров, которые купили на локальном максимуме. В точке 2 скорее всего эти трейдеры закрывают убыточные позиции и на этом графике мы выделили красными линиями дополнительные уровни, которых не видели на графике с индикатором Big Trades. На нижнем уровне во второй половине торговой сессии активно действовали как покупатели, так и продавцы. На верхнем уровне с помощью Staked Imbalance мы видим два разворота в точках 4 и 5. В точке 6 мы видим борьбу между покупателями и продавцами. В таких случаях можно следовать за более свежими имбалансами или оставаться вне сделки до более ясной картины. В точках 7 и 8 мы снова видим борьбу на одном уровне. Цена тестирует этот уровень как минимум 5 раз, а мы видим его уже с начала сессии, поэтому у нас есть преимущество, которое можно реализовать, торгуя краткосрочные сделки. В итоге, с помощью индикатора Staked Imbalance мы нашли дополнительные уровни и увидели два достаточно значительных разворота. Теперь перейдем к поиску уровней с индикатором Speed of Tape. Мы изменим стандартные настройки, потому что хотим увидеть раздельно ускорение ленты во время продаж, и ускорение ленты во время покупок. Для этого добавим два индикатора на график. В одном выберем в качестве фильтры продажи и синий цвет, во втором выберем покупки и желтый цвет. Почему нам интересен индикатор именно с такими настройками? Ну что очень часто во время срабатывания отложенных рыночных ордеров, особенно если эти ордера группируются на очевидных уровнях, точкой 1 мы выделили свечу, в которой ускорились только продажи. Точки 2 на этом же уровне продажи снова ускорились, но здесь и покупки ускорились. В выделенном фрагменте, скорее всего, происходило поглощение, потому что цена, несмотря на продажи, не падала. Лимитные ордера на покупку поглотили рыночные ордера на продажу и зашли новые рыночные ордера на покупку. Точки 3 мы выделили свечи, где сначала ускорились покупки, а только после этого ускорились продажи. Продавцы победили и цена ушла вниз. Уровни, которые показал нам индикатор Speed of Tape в большей степени совпадают с уровнями, которые мы рассмотрели ранее и это еще раз подтверждает их значимость. И в конечном итоге в начале торговой сессии мы бы смогли определить те уровни, которые цена в последующем тестировала несколько раз. Помните, что трейдинг это работа с вероятностями и вы не можете знать наверняка, что произойдет дальше. Такие уровни значительно могут уменьшить риск в сделках. Какой именно индикатор использовать – это личное решение каждого, но работая с индикаторами классерного анализа, вы получаете конкурентное преимущество, потому что строите уровни быстрее и точнее, чем используя классический технический анализ. В трейдинге важно видеть, что происходит прямо сейчас и использовать удобные моменты. С помощью инструмента ATAS вы сможете это сделать эффективнее, чем большинство других участников рынка, которые которые не имеют данную информацию под рукой. На всех рассмотренных нами графиках мы нашли уровни, где было несколько удачных моментов для сделок с низким риском. Пробуйте АТАС бесплатно и настройте свое уникальное рабочее пространство для поиска выгодных возможностей, которые появляются на рынке каждый день.